Красик он попался. Гром на 500. Алло. Чё? А? Скоро. Угу. Я... Чё то в сеть херовенько попалось. А... Я говорю, в сеть херово попалась. Ты что делаешь? Не делаю. Молодец. Кресли. Кресли эти барундуки что делают? Я говорю, эти барундуки что делают? А -а -а. Ясно. Uh -huh. как решил, уже видят. Ясно. Ясно, ясно. Да-да-да, говорю, ясно, ясно. Че? Алло? Че, слайк клеет? Я у тебя фонарик, как знаешь, бабушки раньше начинались, такой светильник показывали, здоровый, блядь. Не, это охуенно. Или это шахтерский? Ага, -а, заебись. Кстати, заебатый фонарик. фонарь заебатый кстати мне блять тоже надо купить фонаричек буду вылазить пойду к спи к спиннингам ну порыбачим еще да не я залезу я залезу насчет рыбалки ну молодец чё Чё я тебе сказал Могу Молодец Я просто люблю сам рыбачить, мне вообще похуй Тем более, у меня тут, блядь, 7 дней до вахты осталось, мне надо рыбачить и рыбачить На вахте? На вахте получается, но там пизды можно за это получить А? Блядь, там понимаешь, штраф 200 тысяч А? Я, короче, нефтяник Всем привет, ребята. Сегодня 14 июля 2017 года. Вот мой лов сегодня. Поймал, короче, два карася, одного на налима, одного караша и одну чурогаечку. Замерим карасей. Караси. Ну, ради интереса сейчас взвесим его. Сколько он будет? 245 грамм. Карась. Налим сколько? На лимончик, как вчерашний, наверное. 315. Корыш. Видите? Корышочек. 500 грамм полкога далее далеко рот выдвигает. И щучку замерим. Не знаю, сколько будет она весить. Ах ты, сука, она меня поцарапала чуть-чуть опять. Сука. Сейчас пойду еще пробую щучку ловить. Щенца. Кило триста сорок пять Вот они. Добротный улов. А, а Славик щука кило триста. своего баркаса буду ловить залетай сегодня я сделал себе вот такую оснасточку так этого чубачка сюда был короче вот такая хуйня такой крючок такой толстый поводок короче вчера посрезала нахуй у меня два джига сразу вот сейчас сделаю по так берешь сюда хуякс, захуячиваешь сюда вот этот тройник вебашиваешь вас вот сюда вот так в позвонок и все тянешь тянешь тянешь сейчас пробуем здесь покидать может здесь какая хуйня его так корыш когда попался славик вытаскивал у меня его. я подходил короче с очком помогал ему 5 гигов всего осталось короче два с половиной записывать можно тут вот ладно сейчас туда отойду там кстати где вчерашний Пробуем, ребята, сегодня вот здесь одна цепанула. Вот тут вот прямо ебануло. И в глубину пошла. Хуй знает, но вчерашнего крокодила тут нет. Сошел, наверное, дальше. протукиваем здесь я вот сюда подкину И сюда кину у меня вчера било, блядь а сегодня хуй понимаете? хуй, ладно, пауза кто-то плавает бобер или андатра, не понял я добрёнок Я думал, щука булькнула сначала. Не Ладно, вкусник, я его такую поймаю. Попробую где щучку кидануть. Вывод бобрины. Ну, за отсука несется. Козла сейчас видал, ребята. Как-то он кричит, слыхами. Не успел бы стрельнуть. я он оттуда проскочил что ли сука не успел короче из-за этого козла кто-то ребятки идиот не понял кто на лимчик что ли так возьмем зачок а может гру не, на лим идет, ребята. Налим идет. Клевал, короче. Записывал, по-моему, поклевку, не? На лимушечка. Второй сегодня. Да, сюда, родной. Айда, айда. Айда. На ремонтика. Вот он попался на лимчик. С очком мило дело. Вытаскивать на лимов. То, что, блядь, руками берег хуй подойдешь. Нормально вытащить не сможешь. Вот. Сейчас я его вытащу. Сейчас он начнет брыкаться, как обычно. Хотя нет, никак обычно даже не брыкаются, ребятки. Сейчас мы его взвесим сразу. Хоп. Стоять. Ух ты, сучонок. Стоять. Стоять, распиздяй. Стоять. Друг, подожди. Ну да, я тебя взвешу, да потом отпущу тебя в садок. Давай, успокойся. Да ёбаный ты Кантер, сука. Ты чё тупишь-то, блядь? О, комаря, сколько я снизу притащил. Слышу, как на сердце бьется. 240 грамм, блядь. Клевал он в то время как козел пробегал здесь. А у меня тут три крючка, блядь. Три точно стоит. Три. Сейчас мы их отцепим. Взял я себе сегодня супер-пупер вот такой фонарик. Охуенно светит, ребятки. Вот так одену поверх камеры. Прям вот так ништячно будет светить все. Можно вот так, можно вот так. Так берешь, прям, блядь. Заебись все видно. Прям вот. Вот такую вот наживочку одеваем. Налим. Корыш сегодня, блядь. Два налима, вернее. Корыш. Карасики, два штуки. Одна щука вон. Видно, да? Ну, сегодня одна только щучка била. Ой. Ладно. Да я тебе фонарики хотел показать. А -а -а. Покажи мне этот бос, как он идет. Роман, елзаный в Понял, микляд! Ну вот у меня я поймал микляда. Ага! Это что значит? Вот второй понял второй прилетел двое еще один прилетел третий двое еще летят не будет клювать. ну, сантиметра полтора а? Ну вот я уже 4 поймал, сейчас накоплю... Понял. Он реально на земле. воды он должен быть на самом берегу да Но.